Снова здравствуйте. В этом обзоре мы посмотрим вот на эти тактические ботинки. Не так давно я снимал обзор на аналогичные ботинки черного цвета и с гладкой кожей. Вот они. Тогда я сказал, что заказал такие же, но цвета десерт пустынного. Вот они приехали, и мы попробуем их сравнить. Покупал у одного и того же продавца в Китае на Алиэкспресс. Размер вот этот немножко меньше, потому что они для сына, но тоже имеет свои особенности. Эти пока отложим. Поставляются они в простом пакете, перемотанном скотчем, и внутри лежит записочка вот продавца. С извинениями за то, что фирменная упаковка, такая на фотографиях, коробка красочная, желтого цвета, желто-черного, отсутствует. Он это поясняет тем, что габариты посылки не позволяют отправить обувь ну, с целью экономии, непосредственно вместе с упаковкой. Такая записочка была и в этой посылке, и в этой. Вот такой вежливый продавец. Идет традиционная вот такая рекламная штучка. Мишень. Original SWAT. Значит, тут отзыв. Адрес сайта. Еще раз напомню, что это реплика оригинальных ботинок тактических. Original SWAT. То есть это не настоящие, но очень близкая копия. Довольно неплохо сделанная. Общее описание. Можно посмотреть в предыдущем обзоре на черные ботинки. Но кратенько покажу. Боковая молния пластиковая. Здесь липучка фиксирует собачку молнии. Два клапана для вентиляции сеточкой. Подошва очень качественно э -э, вклеена. Я так думаю. То ли летая, но, по-моему, она вклеена. Э -э, носок прошит. Продавец э -э, при продаже товара на э -э, фотографик указывает специально этот момент, что на более дешевых вот аналогичных ботинках, продаваемых в Китае вот это место не прошивается здесь оно прошито также, кстати, в черных ботинках тоже оно прошито прошита и пятка, аналогично вот, мысок пятки, он прошит подошва такого мощного рифления здесь тоже такая резиновая вставка фирменная производителя есть небольшое отличие. На черных ботинках на язычке у нас нашивка соответствует вот SWAT соответствует вот этой резиновой ставке. На этих ботинках ставка присутствует, но нашивочка такая, парашют. Ну, если я так думаю перевести дословно с английского весело, то это больной выстрел. Потому что парашют, он вообще-то паратрупер по-английски, парашютист. Ну, может быть, это такая вот шуточка. В целом, сшиты одинаково. Подошва, как я рекомендовал в предыдущем обзоре, вернее, не подошва, а стелька, тоже такая небольшой толщины, небольшой толщины, миллиметра два, поэтому рекомендуется ее поменять на от хороших кроссовок но в принципе и это неплохая также здесь присутствует клепки металлическая пластина внутри подошвы видно вот. заклепки от нее две то есть вот тут внутри подошвы металлическая пластина для жесткости ботинки очень легкие они как кроссовки на ноги сидят комфортно что я заметил вот в этой модели пятка мягкая вот если вы посмотрите здесь она мягкая здесь пятка жесткая вот она не гнется вот это место То есть тут есть какая-то ставка возможно пошита на разных фабриках Рекомендуется, чтобы пятка была жесткая, для более комфортной носки. Ну, посмотрим, как это скажется, будет это критично или нет. В принципе, да, на дешевых кроссовках пятку жесткую тоже не делают. Ботинки недорогие. Цена у них, сейчас я не помню, уже, что-то около 45 долларов, по-моему. Да, 44. Там была скидка у продавца опционные и по размерам вот фактически значит смотрите если вы будете по покупать на алиэкспрессе или вообще в китае обувь вот смотрим нашита сват 45 размер это 45 это 45 китайский внимательно смотрите табличку которую каждый продавец прикладывает к своему товару в соответствии вот этих китайских размеров размером европейским по факту, вот это 43 европейский размер. Здесь, вот, размер 43. По факту, по факту это 41,5. Где-то 41-41,5 э, наш размер. Поэтому от китайского отнимаете 2 и получаете размер фактический. Ну, это как правило я смотрел у многих продавцов. Ну, примерно так, минус 1-2 размера. То есть нужно брать, если у вас 42, то брать 44. А еще лучше переговорить с продавцом, написать ему письмо и уточнить фактически размер обуви. Вот такой обыв мы имеем. Эти мы уже испытывали в деле, показали себя неплохо. Эти будем скоро испытывать. Заодно посмотрим на их маркость, так как это замшевое покрытие, натуральное замши. Здесь натуральная кожа, но кожа гладкая. На этом обзор заканчиваю. Спасибо.